Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами заново я, Серый Кролик Ну вот у нас сегодня уже шестые сутки, как идет дождь, практически не переставая Все было вроде бы окей, но тут пойдемте смотреть Как вы знаете, друзья, в данном помещении моего крольчатника в определенный момент было сорвало крышу В экстренном порядке ее вроде бы попытался накрыть, но конечно же не шифером Он нынче очень-очень дорог, вот такой пленкой Ой, господи, сейчас залезем, посмотрим, что у нас тут за ночь, точнее, ночью еще произошло. Был сильный ветер. Жинка говорит, иди смотри, что там у тебя с крольчатником. Пошел, ну и вот, вот она. Счастье мое. Теплителю, конечно же, хана. Прибивал я на речке, вроде бы. Частично еще держится, хотя уже есть порыбы Ветер немножко стих, но сейчас пойдем внутрь, покажу вам, что было там. Ну и сейчас, потому что дождь идет. Вот наши посевы слабенькие. Дрова. Ну и крочатник. Идем внутрь. Как бы сейчас самому не провалиться. Весь утеплитель мокрый. Взорвало драно все да. главное чтобы еще что там не замкнуло сейчас когда свет буду включать идем идем куда мы идем мы с пятачком Ой, боже боже Шляк, и грязь думаю помещение поставлю но ну, нету значит все хорошо так, так кролик выскочил потому что ему походу здесь не очень комфортно дождь как видите да. красавчик выскочил вот это за ночь понатекала вот так ночью приходил я 12 часов ночи их укрывал потому что все это лелось Вода эта дурацкая. Нужно было так. Вот. Вот. вот так, друзья. Самое главное, что вот здесь вода закончилась. Все. <ролики> В одном месте закончилась Ну, кролики вроде живы здесь вот сухо здесь я не накрывал а вот другое другая сторона у нас вот так все водички хотят и мало понимается ли сверху все замокло все блестит говорят а это ну, usb влагостойка но не знаю как она по поводу влагостойкости все друзья буду заканчивать буду тут наводить шороху более-менее порядка порядки кролика ловить, ну и искать все-таки шифер. От поросят мы, скорее всего, уже отказываемся от покупки, потому что денежки лежали на покупке поросят. Буду звонить, договориться по поводу шифера. Шифер у нас от 15 до 21 рубля за лист. Недешево. Ну, что делать? Надо делать. Все, друзья, всем пока. Пускай у вас будет лучше, чем у меня. Не повторяйте моих дурацких ошибок. Всем счастья, здоровья и благополучия. Всем пока!